Все правильно. Это состояние, оно, знаете, оно не для анализа, оно не для того, чтобы посмотреть на ситуацию в комплексе и понять ее причины и следствия. Состояние Земли дает концентрацию, концентрацию великолепную. То есть это состояние для, для, для повышенной концентрации. Именно в этом состоянии как раз происходят переходы из пространства в пространство, когда ты не размазываешь свое сознание по площади какой, хоть какой-нибудь, да, просто оно сжато в точку по причине того, что в другом состоянии в Земле находиться нельзя, и настолько малое твое растяжение, да, что у тебя легко переходится, получается переходить туда-сюда, туда-сюда. Собственно говоря, вот если мы возьмем в совокупности все мифы, все истории, все легенды, которые описывают нам о переходе из одного мира в другой, из одной местности в другую одномоментно, то есть это -то даже не телепортация, это такой телепорт, да, портал, через который, в который люди попадают и проходят, мы увидим, что все они обычно не о людях думающих, они а о людях действующих. То есть кто обычно попадает в такие истории? Крестьяне, земледельцы, рабочие сословия, то есть обычно все исключительно о них. И очень редко-редко когда эти истории касаются там, политиков, ученых, то есть те, которые занимаются умственным трудом, а ни в коем случае не физическим, то есть те, которые растягивают свое сознание по, временному, по временной линии. Да? А люди, которые концентрируются на состоянии здесь и сейчас, они получаются легче. И им перейти значительно легче. Вот это как раз и есть концентрация на Земле. Чем глубже вы погрузились, тем глубже ваше состояние. есть и обратная сторона медали, ты не можешь владеть связной речью, потому что связанная речь, она все-таки подразумевает некое растяжение себя хотя бы по твоей собственной временной линии. Да, у тебя там во рту все вязнет, да, у тебя каша, да, ты русский язык забыл совершенно. Но... Есть и положительные вещи, да, по крайней мере, ты начинаешь лучше чувствовать себя. И это понимание оно уже совершенно непререкаемое, что тебе надо есть, что тебе надо пить, да, в каком ритме тебе надо жить. Да, естественно, ничего не успеваешь, потому что на уровне плодородной земли, на первом слое, на слое Диметра, как я вам уже сказала, живет и активно существует каста земледельцев, которая живет в ритме природы, то есть в том ритме, который задает она. Сирич, медленно. Они не покоряют природу, они не бегут впереди паровоза, они не стараются усилить воздух, чтобы пошло больше воды. Они живут так, как течет, то есть плывут по течению. Соответственно, если ваше сознание привыкло жить совсем в другом ритме, если оно само управляет временем, то здесь, конечно же, будет непременно казус. Я вижу, я, вижу, я дам Будет непременно казус, конечно же. Ну, то есть Надо понимать, да, что никогда не все не бывает радужно, но надо почувствовать, прочувствовать все плюсы и все минусы этого состояния, научиться извлекать плюсы. По большей части нам это нужно не для того, чтобы мы умели да, жить в этом пространстве, хотя и это пригодится, например, когда вы заболеваете. Да? Лучше не придумаешь погрузиться в землю, побыть там ночь, и утром ты уже просыпаешься совершенно здорово. Она действительно поправляет здоровье, даже те хрони, которые э, считались неизлечимыми. Но это плодородный слой. Если мы погружаемся глубже, то есть на слой Реи, то мы, соответственно, получаем оттуда информацию. Потому что у Реи нет энергии, у нее есть информация. Она излечивает информационно. И если у тебя были какие-то кармические предпосылки, она излечит именно их, она поправит тебе не само здоровье, а саму причину. Добраться туда достаточно сложно, потому что она принимает не всех, а только по праву крови. То есть есть у тебя право присутствия в этом мире, получи информацию, все благополучно. Нет права, да, будешь пробиваться достаточно долго, но пробьешься, все будет хорошо. То есть упорство, оно все перейдет. А вот на слоге выйти практически, как я вам уже говорила, без проводника невозможно, и соваться не надо. Раз уж ты живешь в человеческом теле, и твоя биология, она предопределяет твое мышление, тут ничего не сделаешь, она влияет. Надо смириться с тем, что тебе прямого прохода туда нет, только специфическим способом, только в определенное время, когда эти проходы открываются, и только с проводником, который тебя убережет. Очень часто бывают у людей, которые ведут активный образ жизни, которые живут там на огне, на воздухе, да, то есть немножечко повыше, чем на, на, на траектории Земли. Конечно, выступает и агрессия, и паника, и все, что нужно, да? но просто не на одну секунду волей своей не забывать, зачем тебе это надо. Мы ищем силу, силу в стихиях, и она сама не придет, ее надо просить, ее надо настаивать на этом. Да? Для этого, если ты чего-то просишь, соответствует требованиям. Земля говорит, будь такой, какой можно взять эту силу, и пожалуйста, а мы тебе будет. Там эмоции вообще быть не должны. Да, то есть вообще быть не должны. Совсем нет. Совсем нет. Вот, как понимаете, вот недаром я говорю о мышлении земледельца. Он воспринимает мир таким, какой он есть. Он не пытается, там, ну Нет, он, конечно, молится, там, чего-нибудь там стихия молится, богам молится, да, он там, упрашивает, чтобы стихии немножечко переменили свое отношение, но он не настаивает значит так, ну не услышали мою просьбу, значит грешим, вот. а если услышали, значит не очень да? то есть ну, относится к этому вопросу немножко по-другому. Хочешь агрессии, иди к огню, иди к огню, и сиди там в огне, но не в земле, земля так не любит. У земли правило, каждый из моих детей имеет право на свое пространство, если ты своими действиями начинаешь умолять пространство другого детяти, земля воспримет тебя как и народная, и народный элемент неправильный не ее потому что для нее все огненное это не совсем ее она огонь принимает по жесткому договору мы с вами это увидим как это происходит когда подключим еще и огонь дополнительно вот поэтому здесь, здесь ее отчина здесь ее правила и, и нет она сказала нет поэтому исправляйтесь итак сейчас мы с вами проходим стихии по тому Алгоритм, по которому они должны проходиться. А те, кто проходил и изучал у меня тара, пусть не смущаются, что мы стихии проходим в несколько другом режиме на тары, чем здесь, потому что у Таро ее магическая конструкция, а здесь мы рассматриваем конструкцию естественную, природную, завязывая, конечно на свою собственную природу, потому что если бы у нас, например, эфирное тело находилось над астральным, то мы бы и существами были бы немножко другими, да? когда астрал управляется ощущениями, эмоциями управляются ощущениями. Да? Правда, мы совсем другие были бы люди, совсем другие, то есть у нас бы абсолютно иная конфигурация была. Да? Или, например, астрал управлял бы воздухом, вода управляла бы воздухом, тоже бы наши эмоции управляли бы нашим мышлением, их хаоситы. А мы такие, какие мы есть, соответственно, и стихии у нас прошиты, прописаны так, как они должны быть. Погружаясь в каждую стихию, мы приобретаем первичные качества этой стихии. Поэтому и нужна была предварительная чистка, чтобы вы не накладывали стихии, во-первых, свои ожидания раз, а во-вторых, вы ее не искажали своими ожиданиями, потому что, в противном случае, это будет уже не стихия в чистом виде. Стихия Земли в чистом виде, конечно же, это совсем глубоко, вот сюда, на первичный слой, но взять его в чистом виде в человеческом теле очень и очень тяжело. То есть тот, кто берет энергию в первичный слой, берет магическую компоненту стихии Земли. Все прочие берут ее, скажем так, производную. Ирея есть дочь Геи, то есть ее производная, а Диметра есть дочь Реи, то есть ее производная. То есть чем скажем так, дальше поколение, тем более несовершенна природа, изначальная природа, она другая, но от изначальной она достаточно далека. Уреи свои требования существования, концентрация, темп времени, ненарушение правил. У Диметра Уреи тоже свои правила, и у Геи свои правила. Вы будете погружаться все больше и больше, чем больше стихий мы с вами подключим в себя тем глубже будет ваше погружение в Землю. Для чего надо именно Земля? А именно для этого. Если вам нужно не, только, не просто поправить здоровье и какие-то свои социальные успешности, это для этого вполне будет достаточно взять энергию Диметры, слоя Диметры и слоя ареи, а если вам нужна магия и стоит у вас перед такой, такой вопрос, то взять вы ее, конечно, можете только на нижнем слое Земли, больше нигде энергетической силы как магия, не существует. Слышали меня Хорошо. А для социальной успешности и здоровья достаточно первых двух слоев помогает нам погрузиться глубже в землю компонента огня. Она как знаете вот если сейчас мы пробивали буром свой собственный сознание как вкручивая знаете, вот как этот подледный лов, да, вот как рыбаки, ловят, да, вручную мы это делали то добавление компонента огня включает нам такой лифт. И это уже не ручной бур, а автоматический бур, который, естественно, даст нам больше возможности, больше силы. Поэтому чем больше, конечно же, огня у вас пробуждается, тем больше у вас есть возможность углубиться ниже. Единственное, конечно же, нужно соблюдать определенные правила деликатности. При, при таком погружении, то есть делать это медленно, постепенно и прислушиваясь как бы к реакции плоти земли, да, то есть не, не, не делать больно этой плоти своим собственным сознанием. Огонь, вторая стихия, которую мы с вами подключим, она связана конечно же, она муж, имеет мужскую компоненту и связана именно с экспансией. Первично- это первичный огонь, который оплодотворяет землю, То есть это тот самый уран, который оплодотворяет гей. Да? Это Кронос, который оплодотворяет Рею, это Зевс, который оплодотворяет Зиметру. Я вам сейчас рассказала по слоям или греческая мифология. Так, почитайте. почитайте, ладно? Почитайте греческую мифологию, потому что там описание работы стихийных сил, а не, а не сказки про то, как Зевс покрывал всех шевелящихся. На самом деле не об этом там, это так, аллегория для плебеев. Поэтому чем ярче и яростнее ваш огонь, тем глубже в землю вы можете зайти, уже не совершая столь тяжелейших усилий для этого. Да, то есть вы как бы преобразуете свое сознание, преобразуете его в немножко более другое качество. Причем огонь, как сила мужская, она проявляет себя двояко, вглубь и в ширь. Ширь ⁇ это захватить территорию. Земли по поверхности, то есть экспансировать себя в социальный слой, в социальное пространство, захватить больше земли, больше ресурсов, больше социума, больше женщин, больше мужчин, то есть больше, больше, больше, больше, то есть внедрить в свою энергетическую компоненту в максимальное количество проявлений Земли в этом мире. То есть уже в суррогатном виде, но тем не менее, в каждом человеке есть компоненты Земли. Мы всовываем туда свой огонь, таким образом оплодотворяя ее. Когда огонь оплодотворяет Землю, получается пространство идейности, пространство будхиального тела, то есть формирование эгрегора. Но эгрегоры – это информационная структура, они являются лишь производным следствием действия, взаимодействия стихии. Не было бы эгрегоров сейчас в том виде, если бы не было в том виде проявленного у нас стихи, то есть они первоопределяющие всё, всего присутствующего в этом мире. Огонь распространяет себя в шить, позволяя получить социальную успешность и материальную успешность. Огонь, погружающийся в глубь, это погружение внутрь самого себя и внутрь Земли, поиск силы. И это уже не об экспансии вовне говорит, это экспансии вовнутрь, то есть добыча какого-то магического ресурса. Опять же, кому что надо и у кого на что есть право. У кого-то огонь в виде света распространяет себя только на пространстве и позволяет захватить ресурс. У кого-то огонь в виде канала простроенного готового канала позволяет выйти на уровень рейда, то есть взять первичную информацию, а у кого-то огонь как первый элемент помогает достичь пространства гей. Соответственно, чем яростнее ваш огонь, тем больше эффектов можете достигнуть. Понятно сказала хорошо. Огонь как точно так же как и земля трех слоев. Первый слой слой света, физического света. Да? Он проявляется по манере любви. Все, что я освещаю, все я вижу, все мое. То, что я освещаю, я могу с этим как-то взаимодействовать, как-то коммуницировать. То, что находится в тени, находится за пределы моего контакта. Второй уровень, который граничит с первоосновой добро, это как раз уровень второго плана. Добро коммуницирует со слоем. То есть оно говорит, я знаю как, дай мне информацию, потому что я работаю на идею, я работаю на канал. И, соответственно, первооснова света, вернее, это грань, а не сама первооснова, это граница, этот уровень по, по иерархии контактирует уже непосредственно с, первичными, с первичной памятью, с первичными богами, с первичными разумами которые уже работают не с алгоритмами информационными, как второй слой, а работают непосредственно уже с разумами. И те же самые греческие мифы рассказывают нам, что у геи внутри ее утробы до сих пор спят все титаны, все первобоги, которые являются элементами первопричин всего существующего здесь. Они то проявляются, то не проявляются, то присутствуют, то не присутствуют, но на их разуме, на их алгоритмах, на их информационных блоках строится все присутствующее в этом мире. Вопрос в огне, хватит ли у тебя сил дотянуться своим огнем до того слоя информационного или пакетно-информационного, который тебе нужен. Поэтому развитие, чем больше вы развиваете огня, тем больше вы увидите. Проход в землю становится все легче, легче и легче. Но, конечно же, есть предел. Конечно же, есть предел. Если ваш огонь не принимается землей, то внедряться в нее, это называется насилие. И она выкинет вас очень даже запросто. Поэтому я и говорю, на нижние слои беспроводника не ходят. Да, потому что оскопила она своего мужа Урана, она и вас оскопит. То есть выжжет вам все, что можно выжить да, и, и, и даже не задумается. Поэтому будьте в этом отношении очень аккуратны, деликатно погружаться. В основном, конечно же, Огонь, стихия, стихию Огня люди используют для большей экспансии себя по поверхности первого слоя, по поверхности Диметра методами освоения любви и ненависти, то есть управлением человеческими эмоциями, они добиваются возможности привлечения к себе как можно большего количества людей, которые сами есть суть носителей жизни и смерти, то есть носители этих первооснов. Таким образом, если ты их поглощаешь, то они становятся частью самого тебя. В этом смысле Огонь проявляет себя, как любой световой канал который работает по принципу поглотить, встроить в себя, разобрать на атомы, переварить, чего не переварилось, выглянулось. Вот так работает любой световой канал, потому что основан он на огне. И не вызовет у нас это удивление, если мы вспомним, как ведет себя огонь. Представьте себе лесной пожар. Его можно уговорить? Нет. Его можно только ограничить, и то специфически. Огонь разбирает, это дерево хорошее, а это плохое. Нет. Он говорит, березку я ем, а сину я есть не буду. Вот этот пенечек мне невкусный, а вот эта травка вкусная. Все до чего он может дотянуться, биология, не биология, живое оно бегает, нюкает, так растет, оно все будет поглощать. Соответственно, у вашего огня, будь он проявлен, появляется та же самая функция. Это даже не функция, это природная особенность Все поглотить в себя, вобрать в себя как можно больше. Это называется экспансия. И мужское качество огня заключается именно в этом. Вот у мужчин, у которых очень ярко проявлен огонь, у них никогда не бывает одной партнерши на всю жизнь, у них всегда много не потому что у них ума нет, а потому что это их природная потребность заложить семя как, как можно в большее количество заложить себя, заложить свой огонь, заложить свою семя как можно большее количество элементов земли, носителей элементов земли, да. коими являются женщины. Человек, у которого проявлен огонь очень ярко, он никогда не удовлетворяется одним бизнесом, ему надо еще еще, еще какой-нибудь, еще какой-нибудь вид деятельности. То есть не, не, не концентрируется на чем-то конкретном. Другое дело человек, который работает на канале, то есть он работает уже с информационной так, так сказать каста ученых, то есть вот так вот, да, как мы, только что, я вам только что описала, так ведет себя каста э, купцов и земледельцев, каста ученых, то есть каста воинов, например. Да, она уже работает напрямую слоем рей, и соответственно им нужен другой огонь. Я пока все понятно объясняю? Mm -hmm. Хорошо. Им нужен другой огонь, им нужен огонь в виде канала, выделенного канала. Потому что они работают уже со вторым эгрегориальным уровнем. И тогда, конечно, они себя не разбрасывают очень быстро, но вся их жизнь посвящена только этому каналу. Это как священник, только для них богом является то дело, ради которого они живут. Да? Моя научная тема, моя там, моя работа, моя профессия, вот, вот только для этого и больше никаких других интересов у них не существует. Не существует ни пристрастия, ни к, зем... ни, ни, ни, ни к семье, ни к любым другим увлечениям, то есть это, это люди-фанатики. Фанатики одного дела и чем ярче и жестче их канал, тем в большей степени проявлено будет у них вот это вот качество, потому что они начинают свой свет экспансировать уже не по поверхности земли, а немножечко забираются вглубь. Надо сказать, сами понимаете, что первое качество, оно в большей степени склонно и свойственно мужчинам, да, потому что это чисто мужская черта захватить чисто такая древняя, древняя кочевая воинская черта, захватить как можно больше территории, захватить как можно больше женщин, добычи, имущества, ресурса, да? больше, больше, больше и больше. Очень редко кто из них обладает именно вторым качеством, да, это для этого нужно пройти что называется, скажем так, все стадии становления и действительно стать воином. А вот женщины, несмотря на то, что они не все скажем так, относятся к кости воина, тем не менее для них в большей степени склонно проявление второго качества, то есть огонь, углубляющийся внутрь. И поэтому женщин, которые захватывают пространство, женщин, которые экспансируют себя наравне с мужчинами в территорию, значительно меньше. И можно сказать, что для женщин это аномалия. Скорее женщины посвятят себя науке, да, чем мужским алгоритмам поведения, там, завести кучу бизнеса, кучу любовников, кучу, кучу, кучу, кучу, кучу, во все стороны одни кучи. Да, женщин женщины немножко по-другому, женщины в в вглубь, в вглубь. вглубь. Да, их в большей степени интересует не количество, а качество. Вот это вот чисто женская черта. Но заканчиваются обе эти черты, когда сознание либо мужчины, либо женщины достигает третьего слоя. Там гендерные различия уже вообще пропадают совершенно абсолютно. Потому что на этом уровне существуют андрогины. И тебе неизбежно придется стать андрогином для того, чтобы выйти на уровень геев. Там нет мужчин и женщин. Это все и мужчины, и женщины одновременно. Как хорошо нам показал бог Локи, которые могут быть и женщины, и мужчины одновременно, потому что он есть сам суть Бог огня. И если огонь этот у вас проявляется, проявляется достаточно ярко, то это качество становится для вас в большей степени возможным. Не думайте, что это фантазии, на самом деле это все реально. Да, дело ведь не в плоти, дело ведь в разуме, дело ведь в силе, которую вы ведете. Вот. Поэтому Совершенно очевидно, что когда мы с вами будем разгорать свой огонь, вот эти вот качества да, экспансии в Ши или экспансии вглубь будут проявляться у нас более ярко. И вы должны, конечно же, быть к этому готовы, огонь должен быть вычищен. На всех трех уровнях, вернее, на первых двух, существуют опасности. Первая опасность, скажем так, не суметь переварить то, что ты поглотил, то есть ты пятном света раскидываешься на окружающее пространство, везде посадил свое семя, а что делать с этим дальше совершенно не знаешь, начинается война, потому что то, во что ты посадил свой энергетический элемент, требует твоего контроля, требует твоего участия, а если участвовать нечем то будет война, как мужчина, который оплодотворил женщину и пошел оплодотворять дальше. Стоит ли удивляться, что его он потом проклятый всем поколениям этих женщин? Да? То есть для, для большой экспансии надо иметь сил, для большой экспансии надо иметь право. Соответственно, погружение в глубь погружение в глубь также будет включать в сознание некие побочные эффекты. Какой же побочный эффект на втором уровне воздействия? этот, уровень, этот побочный эффект называется фанатизм. Сознание человека становится узкоспециализированным. Да, то есть вот как у фанатиков, да, вот самая худшая форма ⁇ это религиозный фанатик. Вот здесь есть, здесь есть, барьеры вижу, а там дальше нет ничего. Если я чего-то не вижу, значит этого нет. Знаете, как говорят некоторые мужчины на утро после пенки. Если я этого не помню, значит этого чего не было, правильно. Вот здесь точно такой же метод. Вот тут вижу, тут не вижу. С одной стороны. Это помогает концентрации внутри себя, то есть в большей степени уйти на слой Реи, а с другой стороны он делает тебя несколько неуспешным в окружающем мире, потому что, во-первых, ты не экспансируешь себя, а во-вторых, ты не видишь очевидного. У тебя там под домом все рушится, но ты не видишь у тебя стенку. Вот. Но этот этап тоже нужно пройти и научиться с ним взаимодействовать, накладывая первый на второй, получается выход на ДА, когда и то и другое одновременно. А это значит, надо уметь быть и тем, и другим. То есть и мужчиной, и женщиной. Угу. Человеческая природа устроена таким образом, что каждое вышележащее тело управляет нижележащим. Это закон. Соответственно, наши тела, в которых проявлены определенные стихии, предполагают, что какая-то стихия будет управлять, а какая-то подчиняться. В данном случае... Прямая аналогия управления подчинения к стихиям будет не совсем уместна, не совсем уместно, по крайней мере на уровне действительно стихийного понимания. Мы с вами знаем, исходя из своей природы, что эфирное тело может изменять тело физического, но также и физическое тело влияет на тело эфирное. Это взаимообратный процесс, взаим, взаимный обмен, который непременно должен быть как нормальное взаимодействие между матерью и отцом, между мужчиной и женщиной, между огнем и землей. По сути, огонь и земля, оно предопределяет сочетание огня и земли. Он предопределяет в сознании человека абсолютно все. И вторичные стихии воздуха и вода, как вы сами понимаете, напрямую зависит от... Качество взаимодействия. Очень важно нам в нашей работе примирить эти две стихии в самом себе. И понятно, что женщина, скорее всего, в большинстве случаев будет доминантна в стихии Земли, а мужчина в большинстве случаев предпочтет стихию Огня. Но бывают, конечно же, и исключения. Что такое доминанта в данном случае? Интересы. Чьи интересы первичные. У женщин всегда интересы земли будут первичнее, если у нее женская компонента проявлена, у мужчин всегда интересы огня будут первичны, если у него мужская компонента проявлена. Но с течением времени эта доминанта обязательно уйдет и все выровняется. Так как выравнивается у нас в будхиальном теле. Это непременно надо сделать, потому что управление своими ценностями убеждениями, управление своим эгрегориальным слоем эгрегориальным включением возможно только тогда, когда у тебя нет предпочтений, потому что ты целостный. Магический закон говорит, у целого нет предпочтений. У целого нет предпочтений. Наша с вами будет задача выйти в рамках четвертого, четвертого простите, вот этого первого курса, выйти на этот самый уровень.